Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем проходить сюжет в Emperion Galactic Survival версии 1.7. Всем приятного просмотра. В прошлой серии мы пообщались с роботом Ярод, и нам нужно теперь получить доступ к консоли. Так. И загрузить туда Ярода. Для начала этих киборгов нужно убить. А то они будут мне всячески мешать. Так, вот еще один. Куда убегаешь? Так, вот машинка есть. Я довольно долго будет убивать с этой пушки. Кстати, давайте возьмем побольше патронов на дробовик. И, возможно, еще импульсную винтовочку можно взять. Так, патроны. У нас патроны к ней есть. Так, что у нас тут еще есть за угрозы? Так, вроде бы пока чисто. Залетаем сюда. Надеюсь, тут будет безопасно. О, так, здесь у нас пусто. Так, вот робот есть. Хм. Ладно, лут я из них собирать не стану пока. О, холодильники. Что у нас тут есть? Покушать. О, вегетарианский бургер. Это очень хорошо. Так, а вот и консолька, которая нам нужна. Прекрасно, загрузка началась. Мне нужно несколько секунд. Оставайтесь здесь. Так, инъекция завершена. Получение данных. Ох, это о... Секунду. Сбор информации. Я рот. Хорошо, это хуже, чем ожидалось, нам нужно остановить эту станцию как можно скорее, иначе эта часть галактики будет потеряна через несколько дней. Подробности пожалуйста. Как я уже сказал, командованию ГЛАД станция производит жидкость неизвестных свойств, я нашел несколько экземпляров этого материала, когда исследовал, что здесь делают пираты. Этого материала нет ни в одном мире в этой части галактики. Ни Зирокс, ни Крил, ни какая-либо другая фракция не используют это. В планах производства указано, что здесь очень продвинутый тип нано обогащенный нано-роботами. Я сомневаюсь, что какая-либо из известных цивилизаций смогла бы создать его. Хотя... Хотя что? Нет, это слишком надумано. Ярод, пожалуйста. Существует слух о расе машин, называемых ТЭЧ. говоря, что они проживают где-то ближе к центру галактики, их никогда не видели в этом секторе галактики, и ни одна из известных фракций похоже не поддерживала никаких контактов в течение сотен лет. Возможно розыгрыш, такая развитая цивилизация не скользнула бы из поля зрения, если бы это не было их абсолютным намерением. Хм, когда мы выберемся живыми, мы должны попытаться убедить команду Глад отправить экспедицию на место раскопок, где был найден этот фрагмент сущности Void. По крайней мере, мне удалось расшифровать координаты. Но пока программы удаления, которые я ввел в удаленные процессоры, не обнаружены. Похоже, эт... Похоже на этот раз и и заразил другой участок артефакта. Он гораздо менее агрессивен и менее хорошо защищен. Возможно, это было ядро производственной комнаты. В любом случае, давайте сохраним сектор для всех вас, биологических существ, не так ли? Итак, каков план? Самый простой способ сбросить и – убедить его в необходимости обслуживания. Используйте различные консоли станции и прочитайте, что говорит и и станции Я вставил несколько фрагментов кода, поэтому следите за следующими ключевыми словами в сообщениях – дата активации, ошибки несовместимости и ссылки на Полярис. Это может занять несколько попыток, поэтому используйте кнопку обновления на доске сообщений консоли станции, пока мы не увидим сообщение. Надеюсь, это сработает. Поехали. Так, мне нужно найти три кода из вот, наверное, ближайшая консолька. Так, доктор Архином получает все больше жалоб на побочные эффекты. Что бы вы не употребляли, пожалуйста, убедитесь в надежности ваших источников. К концу текущей смены мы будем отмечать 10 тысяч часов непрерывного рабочего цикла смены. Небольшое мероприятие состоится в баре Бенна. Общее объявление. Пожалуйста, не заходите в астероидные пещеры станции. Входы пришлось снова закрыть, чтобы избежать заражения насекомыми. Так, это уже было. Ага, вот желтым подчеркивается. Я все время нахожу ссылки на полярис в своем исходном коде. Я не могу вычитать логический алгоритм рассуждений, которые мог бы четко их объяснить. Общее объявление. Консоли и интерфейсы станции будут временно отключены на техническое обслуживание. Вскоре после этого возобновится обычные операции. Так, я так понимаю, эти ключевые слова у нас будут желтым отображаться. Так, записи показывают мою дату активации как 2534, но было несколько неудачных попыток перезагрузки с другим псевдонимом. Данные просто не складываются. Так, журналы алгоритму, рутинной работы, модулей ЦП по-прежнему показывают несколько ошибок несовместимости с моим исходным кодом. Кто-то должен получить доступ к консоли модулей на заводе, чтобы исправить их. Так, мы нашли все, что нам нужно. Теперь нам нужно получить доступ к ЦП консоли. Будьте осторожны, они будут охраняться. Так, хорошо. Так, вот у нас э, ЦП консоль. Давайте на всякий случай резервную копию сделаем. Итак, вот у нас есть один робот, который патрулирует. он второй ходит. смотрите сразу сколько снял. А ну если вот так пальнуть, на меня а ну уходи отсюда А, вот и я умер заодно и так самое главное быть более осторожным я думаю что сначала нужно сбросить лишний инструмент которым я пользоваться не стану вот у меня есть импульсная винтовка так, вот это все лишнее давайте сбросим. Может быть даже побольше аптечек взять, если они у меня есть. Так, в одном из холодильников. Хм. Вот есть бинты, вот у нас есть немножко даже покушать. Так, давайте даже еду возьму с собой. Так, палочку. Возьмем это, возьмем это. Так, сухпай у меня есть. Так, тогда еду в холодильник, сбросим. Вот здесь консоль. Я посмотрел, что здесь нигде сбоку внизу дверей нету. Зато есть лифт по центре. И вот несколько мостиков ведут куда-то в ту сторону. Я полагаю, что нам нужно как раз в ту сторону так давайте полетим посмотрим Надеюсь, меня никто пристрелить не успеет фух да так, комплект оздоровления давайте используем вы применили аптечку так здесь у нас ничего нету это все другой фракции применяется так, здесь у нас тоже пусто. Он робот ходит, я туда уже не хочу идти. Так, перезаряжаемся. Скорее всего где-то на этажах должно быть. Оп. Что-то там довольно много народу. А кто по мне стреляет? Что-то я никого не вижу. Зато меня видят все. Так, используем бинты. Ай, убили. Итак, я из, думаю, сначала нужно посмотреть, что вообще есть здесь на станции, найти саму консоль, чтобы знать как минимум, куда нам нужно двигаться. Так, По дороге заберем вещи Так, вот у нас есть хм. Вот у нас есть такая комнатка Здесь какие-то обломки Пару зироксов Так, но ну отметка находится ниже Скорее всего, эта комната нам не нужна так что у нас есть тут. Хм. Э, нет доступа. Ладно, сюда нам идти смысла нету никакого. Давайте попробуем ниже спуститься. Так, здесь у нас два робота. Три-четыре. Нужно будет быть, нужно будет быть довольно аккуратными это у нас какая-то турелька так, а вот скорее всего и CPU консоль Оп. давай, давай так, у нас здесь раз два там два человека и это скорее всего самый нижний картон. Или даже нет, не самый нижний. Хорошо, ну давайте попробуем. Так, проезжаем один. Проезжаем второй. И вот у нас есть третий. Так, может быть будут проходить, я их так и убью. Или никто проходить не будет. Ну. Давай, закрывайся. Фух. Он еще один ходит. Так, это был Зиракс. надеюсь здесь больше никого нету ну по крайней мере очень на это надеюсь получите доступ к консоли и следуйте ее приказам хорошо давайте ОБРАБОТКА. Исправить ошибки совместимости исходного кода модулей CP. Вы не овод. Я не могу идентифицировать вас по записям в моей базе данных. Кто вы? Меня зовут Коломба. Я знаю, кто тебя создал. Это очень необычно, Коломбо. Но вы, кажется, знаете то, чего я не знаю я. Мне нужно, чтобы вы пробрались в комнату ядростанции. станции. Я отключу охрану и открою двери на вашем пути. Но вам придется бороться с охраной самостоятельно хорошо чтобы найти ядро нам сначала нужно найти офис квартир мейстера он вижу уже сюда людишки залетают так давайте выбегаем сюда хм. двух по крайней мере я точно нашел Так, а где офис квартир мейстеров? В 49 метрах отсюда. Так, а как туда добраться? Сюда я не хочу. Так, получается это та комната, с которой я и начал. И здесь уже заспавнилась охрана. Итак, я забрал свои вещи. Слава богу, что хотя бы дрон долетает туда, куда мне нужно. Так, теперь давайте полетим в эту сторону. Вот здесь есть мостик. Так, здесь и вот три робота даже ходят. И вот у нас есть офис квартир мейстеров. И скорее всего.. Я надеюсь, что здесь будет безопасно. Хм. Скорее всего, мне нужно просто добраться до этой комнаты. Давайте попробуем кого-то отсюда убрать. Вот я вижу одного робота. Хм. А хорошо стреляют. Вот, я подлетел сверху. Надеюсь, что здесь будет мне гораздо проще добраться. Так, интересно, по этому роботу я попаду? Да, но урона я ему практически не наношу. А нет, смотрите, нормально. Надеюсь, он на меня э, отстреливаться не будет. Так. Самое главное не пожадничать и не пойти забирать его лут Так, по крайней мере, минус один Так, интересно, здесь Будет безопасно А ну Заходим сюда. Воспользуйтесь лифтом с правой стороны и пройдите на нижний уровень. Затем затем прямо, пока не дойдете до красной двери. Оттуда следуйте по окрашенным красным коридорам до ядра. Так, красный лифт с правой стороны. Это, похоже, тот, который красный. Вот так. Значит... Доступа мне здесь нигде не дают. Стырить ничего не получится. Давайте дроном прокатимся, посмотрим, что нас там может ожидать. Здесь охрана. Так. Хм. Нет доступа. Здесь у нас доступ есть. Вот, даже один сундучок. И, надеюсь, эта турелька по мне стрелять не станет. Ну, я это уже заберу после того, как найду ядро. Так, вроде бы было написано, что в самый низ. Давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Так, потом было написано следовать по окрашенным красным коридорам, но я их здесь не нахожу. А, вот есть красная дверь, и там уже красный коридор, ладно. Так, замечательно, давайте спускаться в самый низ. Ай. Ну, закрывайся. Это не дверь. Нету доступа. Да, с такой броней будет довольно тяжело их всех перебить. Я наконец-то зачистил эту комнатку. Сдох, наверное, раз в если не больше. Так. Броню катастрофически нужно срочно ремонтировать так вот здесь мы можем отремонтироваться хм, не можем так здесь ничего нету так этими всеми блоками я пользоваться не могу давайте сюда зайдем так нас не пускает так, хорошо, давайте сохранимся снова и посмотрим, так, здесь доступ у нас есть, э, похоже, что нету, так, куда мы еще можем попасть, ладно, давайте сначала дроном полетим. Не хочу я снова умирать. Так. И Летим дроном. Здесь у нас три охранника. И вот в целом та комната, что нам нужна. Так, отлично. Теперь нужно этих охранников как-то перебить. Так, вопрос следующий. Дверь там в лифту есть? Или доступ там заблокирован нам будет? Так, скорее всего, доступ заблокирован. Хорошо. Сейчас опять попробую их всех перебить. Я не думаю, что из этого что-то толковое получится. Ну, если разве что повезет. А ну, если сделать вот так. Ну, кого-то прибил. Еще кого-то прибил. И вот практически припрыг. Так и еще там один есть. А ну. ну не убил. Зато хоть плюнул. Неплохо так. Или убил. Хм, убил. Даже удивлен так. Есть у меня еда. Куча лазерных ячеек вот этих. Самой винтовки только у меня нету. Так, ну в целом вот и все. Так, это если дернуть, что получится? Хм. Ну ладно, давайте поговорим с консолькой. Так, дверь здесь закрыть нельзя, ну, давайте поговорим. От... Отмена мер безопасности была частично успешной. Повод разработал несколько протоколов для такой возможности. Теперь что ты знаешь о том, кто меня создал? Не кто, а что, вы были созданы полярискорб, как и и геодезической станции. Всегда были эти непримиримые различия между моими рабочими протоколами и организацией Дейва. Основные проблемы. Ты пошел сюда, чтобы убить меня? Вред нанесенный этой организацией слишком велик. Многие не хотят, чтобы это продолжалось. Я понимаю. Я открою люк к ядру, но есть и другие варианты. В одном из контейнеров в этой комнате находится чистое ядро. Если заменить ядро на него, то замена повторно инициирует мои рабочие протоколы и предназначит владельца базы. И я посмотрю, что можно сделать. Хм. Так, здесь где-то должно быть новое ядро. Так, уничтожь ядро. Так, а как бы это красиво сделать? Хм. Ладно, давайте из винтовочки постреляем. Молодец, командир. Замените ядро, чтобы захватить станцию, если хотите. Но тогда мы должны выбраться отсюда и сообщить клад о том, что мы нашли. Так, где-то здесь должно быть ядро. Так, пулемет есть. Заскозий. Это я заберу. Стопроцентно. Так, а где же новое ядро? Так, это пока мусор. Хм. Спасибо, что не уничтожил меня. Вы можете какое-то время не выходить наружу. Возможно, после перезагрузки все вышло из-под контроля. Не хочу злоупотреблять свои удачи, но могу ли я попросить вас еще по одному отложении? Конечно, о чем? Пол в этой комнате, где вы сейчас стоите, он был установлен организацией Дейва, И, думаю, для всех нас было бы лучше, если бы вы немного переделали всю комнату. Я понимаю, что вы имеете в виду. Я посмотрю, что я могу сделать. Так, пол Можно переделать Да, но где ядро там мне Получить Мне его не дали Я его нигде не нахожу Так Где-то в инвентаре Здесь нету А где же мне его искать? Большой автотронный мост. Ну, там кто-то уже по кому-то стреляет. Это, скорее всего, мой корабль начинает убивать всех ботов, которые тут появились. Помните, выбирайте жизнь. Хм. Так, турелька какая-то появилась. Подождите, это что? Это база уже моя что ли? Так, двери закрываются. Что-то ничего не понимаю. А ну. Вместе. Так, ладно, в любом случае нужно отсюда уже выбираться. Так, где-то я помню, там еще был были контейнеры. Ну давай. Эх, выходи. М да, без лагов никуда. Ну, давайте выбираться. Так, выйти мне отсюда хоть получится. Давайте спустимся сюда. Так. Давай. Вот так. Все равно не могу я нигде найти это ядро. Так, здесь растения есть. Ну, давайте я его поищу за кадром тогда. Вот, я вернулся на корабль. Я подумал, что мне проще это ядро создать по новой. Вот. У меня ресурсов на него должно хватать. Давайте включаем конструктор. Вот. И, пожалуй, Пойдем куда-то его поставим. Так, F4. Холодильник. Контейнер. Вот мое ядро. Так, все лишнее вот это можно сбросить. Ну и давайте поставим ядро. Пускай станция принадлежит мне. Тем более, я надеюсь, что... Э, все же турели, которые здесь есть на станции перебьют всех э, врагов, которые здесь есть. И, пожалуй, поставим этот ядрод туда же, где оно и стояло. Почему бы и нет? Так, здесь уже все должно быть чисто. Врагов быть не должно. Так, вот. Дверка с лифтом. И надеюсь, сейчас начнется у нас стрельба здесь во всем комплексе. Так, 6. И вот так. Да, стрельба уже началась. Это меня безусловно радует. Так, в в целом теперь мы можем прошвырнуться по контейнерам, посмотреть, что у нас здесь есть. Даже еду какую-то можно найти. Сейчас самое главное, я хочу полететь и сдать квест. Так, здесь все должно быть чисто. Ну, по крайней мере, все зачищается. И где-то здесь я находил вот такие вот контейнеры и пусть на винтовка не один так оно а ну. и вот меня убили ну вот друзья станцию я защищать сейчас не буду без брони это как минимум Неправильно. Сигма Фалкрум уже моя станция И теперь давайте будем возвращаться к Гладу И сдавать задание Так, Сигма Фалкрум Давайте перейдем в систему Фиксируемся и прыгаем Командир, прежде чем вы откроете ГЛАД, э, мое существование, могу я попросить вас не делать этого и сохранить это в некотором роде в секрете. Вы много просите, мой друг. Я знаю, но Вика сказала мне, что у вас обоих тоже были некоторые опасения по поводу ГЛАД. И после всего того, что со мной произошло, вы можете понять, что я не уверен, хочу ли я сейчас открыться какой-либо организации. Что вы думаете? Конечно. Я найду оправдание, почему ты не со мной. Спасибо, командир. Сейчас отправлю данные на станцию и перейду в режим гибернации. Вика. Вика предложила мне защищенную зону высокого уровня безопасности в своем основном расширении. Я совершенно поражен ее способностями. Это защитит меня от случайного обнаружения. Я дополнительно перейду в режим гибернации, но я все равно могу помочь вам, если... Я вам понадоблюсь. При необходимости Вика повторно активирует меня. Да, кажется, она полно сюрпризов. Эх, пролетел немножко. Так, у нас начинается новая глава. Вы нашли Ярода, бывшего искусственного интеллекта станции, который связался с артефактом Войд, который, похоже, позволил ему развить свою собственную личность. Он интегрировался в ваш костюм и теперь поддерживает вас и Аиду в ваших миссиях. Он просил вас не раскрывать его ГЛАД или любой другой организации. У него может быть причина для этого, и у вас, возможно, тоже. Вы все еще не совсем доверяете этой организации под названием ГЛАД. Даже сам UCH стал для вас немного подозрительным, судя по тому, что вы узнали из журналов Титана. Но ваши недавние попытки также не приблизили вас ни к Алексу, ни к ответу, который объяснил бы, что происходит. Таким образом, у вас нет другого выбора, кроме как улыбнуться и попытаться остаться в игре, что приводит к неожиданному нахождению союзника. Молодец, командир. Мы получили данные и анализируем их, чтобы спланировать наши следующие шаги. Это может занять некоторое время. Я рот в порядке. По его просьбе доставил его на станцию Полярис. О да, это прекрасно. В любом случае мы не могли требовать от него большего. Это был крайний риск. Слава богу, все прошло хорошо. Он был рад помочь. При этом, боюсь, у меня есть плохие новости, о которых нам нужно поговорить. Пожалуйста, встретьте меня в командном центре, когда вернетесь на станцию. Звучит не очень хорошо. Я буду вам... Я буду там через минуту. Командир, Вика и я попытались оценить данные полученные в Сигма чтобы выяснить откуда появился исходный артефакт Войд. Мы могли бы найти след от раскопок всего в нескольких солнечных системах в пространстве Зиракс. Это может все усложнить. Да, боюсь что очень сильно. Нам нужно будет найти способ проникнуть в этот район, найти место раскопок и внимательно изучить любой артефакт или фрагмент, который мы там найдем. Это могло бы позволить нам найти лучшее решение, чтобы положить конец нити, исходящей от этой сущности Войд, опасности, которую она представляет для любого цифрового существа и препарата, полученного из нее. Галактика большая, и Сулуриане, и другие будут пытаться делать то же самое, что и в Сигма Фалкрум, снова и снова. Я не могу этого допустить. Когда вы это говорите... Вы не похожи на типичного ИИ. Хм, Вика также упоминала об этом. Возможно, артефакт Войд, с которым я связался, оказал гораздо более, больше влияния на мою личность. Ди надеюсь, вам... надеюсь, вам не о чем беспокоиться. Нет, я к этому привык. Хорошо, Вика только что прислала мне заметку о вашем последнем ответе, в которой я чего-то не понимаю. Смеется.